Очень давно некогда могущественным богам нравилось играть в игры. Боги были цельными и самодостаточными и творили восхитительное разнообразие. Они общались образами и не нуждались в словах, так как им нечего было утаивать друг от друга. Боги передавали свое могущество от одного к другому и были сильны незримой связью предков и потомков. Они были просты и умели создавать других богов по своему образу и подобию. Те, в свою очередь, имели такие же неограниченные способности. Однажды к радужной игре богов-магов присоединились странные странники. Они выглядели беспомощными, и маги охотно стали помогать им восстанавливать магические способности. Странникам нравилось такое внимание, но они не понимали магов. Маги изобретали все новые и новые способы помощи, но безрезультатно. Странники не восстанавливались. Тогда боги решили изменить свою игру чтобы лучше увидеть, почему их помощь неэффективна, некоторые из богов ограничили себя до миропонимания странников и дали им ключевые слова, через которые можно было достичь согласия. Странники оживились и тут же начали критиковать и обвинять богов в неспособности оказать помощь. Они были так активны, что маги стали сомневаться в своих магических способностях. Другие, цельные боги, стали помогать своим попавшим в беду братьям исцелиться, но оказывались в той же ловушке. Постепенно разделяя богов на части, странники вынуждали их ссориться и соглашаться с преимуществами нового порядка игры. Они обманом и шантажом навязывали богам свои законы и вынуждали их верить в суд, в судьбы. Некоторые боги догадывались, что выход из навязанной им игры прост и тоже является всего лишь игрой. Но между ними уже давно не было согласия и они продолжали нагромождать новые игры поверх неоконченных старых. Со временем игры стали для них слишком тяжелым занятием. Память богов стала короткой, и они предпочли называть игры жизнями. Так они оказались на одной небольшой планете, где в попытке к исцелению ведут неосознанную игру которую кто-то когда-то назвал таинственным словом «образование». на экране доктор квантум посещает плоскость добро пожаловать на плоскость Мир всего двух измерений, только вперед и назад, налево и направо. В этом мире нет вверх и низа. И я спросил Рэя, где Дотти, он сказал, ну она пошла на линию, а я сказал, ну, откуда это взялось, что это за хреновина? Двухмерные существа, которые живут в этом мире, не имеют никакого представления о трехмерных объектах. Двухмерные жители плоскости не имеют никакого понятия о кубах, сферах, пирамидах или о вашем покорном суде. Из их двухмерной перспективы мой трехмерный палец выглядит вот так. О, oh, боже мой. <гас> Что это за ерунда? <гас> Вы видели это? Бежи... Сразу, сюда. Сразу, сюда. неизвестного? сюда. Сразу, сюда. Сразу, если мы видим только то, что нам знакомо, как кто-либо может вообще увидеть что-то новое, неизвестное? Как мы можем выйти из наших ограничений? Привет, круглочек. Не бойся. Кто это говорит? Где вы? Это всегда трудно объяснить. Я нахожусь в другом измерении, в другом пространстве. Я над тобой. Нет. Никогда. Никогда не произносите это слово. Какое слово? То слово. На-ны. на а, Это запрещено. <связывается> Хорошо. А что ты думаешь, он оно значит? Я не знаю. И знать не хочу. Всех строго наказывают за это слово. Вы призрак? Я надеюсь, что нет. У меня просто другой угол зрения, чем у тебя. Я могу видеть вещи такими, какими ты не можешь видеть. О, да? А как это? Ну, а, хорошо. У меня есть Там внутри 12 монет, завещание и паспорт. Как вы узнали? Кто вы такой? Вы бог? Нет. Не больше, чем ты. Видишь ли, так как я с тобой. Третье измерение. Я могу видеть все внутренности вашего мира. Третье измерение? Ты просто сумасшедший призрак. Есть только два. Смотри. А если бы я захотел бы пощекотать тебя внутри живота, как бы я мог это сделать? но ты не должен, должен будешь разрезать мне кожу, по-другому никак. Ой, прекрати, стой, прекрати! <свят> Готовы у меня Больше, Больше, Больше чем Измерений. Oh. Направлений. Uh, no. mm, нет, yes. да. But но ведь нет никаких... других. Что со случится? Чем я попал? Тебе должна попробовать, чтобы узнать. Хорошо. Тревосходно. это не забавно, то, чего больше всего, всего боимся, of, больше всего нас будет рад. Фундамент здания должен быть прочным, без изъянов, иначе здание когда-нибудь рухнет. В течение десятков тысячелетий из фундамента нашего славянского мира выбивались самые прочные блоки, самые базовые слова-образы, сначала извне, затем изнутри. Но фундамент уцелел. Сейчас нашему дому нужен не косметический евроремонт, а капитальное восстановление – оно возможно только через индивидуальное восстановление собственной цельности каждого жителя. И, конечно же, через образование, так как непонимание ведет к понижению способностей. А если человек неспособный, он начинает принижать всех в окружении до уровня своего сознания. Одним из критериев правильного образования стоит использовать следующий. Ничто не может являться для вас истинным, пока вы не пронаблюдали это сами.